И под ваши бурные аплодисменты мы сейчас хотим наградить нового бриллиантового директора территории Москва. Встречайте, Екатерина Лотникова, бриллиантовый директора. Какой вот год был для тебя? И как в таком интересном году достигать таких высоких результатов? Для меня этот год был годом осознания. Буду с вами откровенно. С уровня сапфирового директора до уровня бриллиантового директора меня мучили сомнения. А стоил ли я компании сотрудничаю? А какими ли я методами работаю? А вообще. Нужен мне этот сетевой маркетинг или нет. И еще до начала коронавируса мои сомнения развеялись. Развеялись просто в один миг. Я не буду сейчас об этом рассказывать, это будет очень долго. Как-нибудь обязательно расскажу. Сомнения мне мешали, и только я могла справиться с этими сомнениями. И я это прекрасно понимала. Я верила в компанию, я верила в продукт, я верила в себя. Но я задавала себе вопрос, а не вчерашний ли это день? А потом меня осенило. Астаксантин, Акваглоу. Как может быть вчерашним днем компания, которая производит продукты, до которых человечество в большей массе своей еще даже не доросло? Ну, головой я имею в виду. И, и мне так похорошело. Думаю, боже, как хорошо. А правильными ли я методами работаю? А нужен мне ли вообще этот сетевой маркетинг? Нужен правильными методами, которые постоянно, правда, меняются. А коронавирус, он подтвердил мои догадки. Друзья мои, Алифлайм не просто лучший. Продукция наша не просто шикарная, еще метод ведения бизнеса, именно сетевой маркетинг, один из самых перспективных бизнесов на сегодняшний день. И коронавирус это показал. Потому что такое количество моих знакомых предпринимателей разорилось. 6, 10, 12, 20 миллионов, просто коту под хвост. А сколько стараний, а сколько слез, депрессий. Я на все это посмотрела и думала, о боже, спасибо тебе большое, что ты меня все-таки оставил в этом бизнесе и позволил моей голове понять, что это правильный выбор. Арифлейм вместе с сетевым маркетингом это самый крутой бизнес на сегодняшний день. Вот это дал мне понять этот год. И я планирую расти дальше. Спасибо. What?